нужна ли семья для счастья в мире очень распространен стереотип о том что для того чтобы быть счастливым нужно обязательно иметь семью и конечно же детей я с этим в корне не согласен поскольку существует масса людей которых мы наверное не замечаем среди себя для которых счастье это они сами либо жизнь вообще либо это то и другое вместе взяты они не привязывают себя Какому-то городу, месту, району, улице. Они не привязывают себя к каким-то людям, к детям. Они вообще никому и ни к чему не привязаны. Я таких людей называю прозревшими, свободными. Я не хочу сказать, что такой способ жизни и восприятие мира, он идеален. И он подходит для всех, конечно же нет. Каждый сам вправив выбирать, в каком виде имеет право на жизнь его собственное счастье. Я лишь хочу, чтобы вы задумались, действительно ли нам в жизни необходимы дети и семья для того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми. Один человек чувствует себя несчастным и одиноким, когда вокруг него не смеются дети, не ходит любимая жена в халате, не готовит ему вкусную еду. Либо какая-то женщина не представляет себя без малышей, без их писка в игровой комнате и без влюбленного в нее мужа, сидящего у телевизора и пожирающего ее фигуру ненасытными глазами. Наверное для кого-то это здорово, я соглашусь с этим, это прекрасно, находиться рядом с людьми, которые любят вас и которых любите вы, но все ли такие и всем ли это необходимо? Задумайтесь. Каждый человек, которому необходима семья, он ее желает лишь для себя одного, в чем есть эго, в чем проявляется эго. Мы хотим, чтобы нас кто-то развлекал, кто-то нам помогал, кто-то нас заботился, говорил слова любви, восхищался нами, поддерживал нас, слушал нас внимательно. Это значит, что этот человек не может жить в одиночестве, он не в единстве с самим собой, для него одиночество или уединение, некая форма наказания, что ли, когда он остается один, ему больно, ему страшно, он видит в этом некое проклятие, карму. Кроме того, он не привык, благодаря, примеру, его родителей и окружающих его людей, к тому, что каждый человек должен иметь пару. И у этой пары должны быть дети. Это стереотип общества, навязанный временем, религией, культурой, средством массовой информации. Государство хочет, чтобы мы размножались и приобретали то, что мы же для себя и производим. Мы для государства потребители, массы. Очень правильно нас называли при Советском Союзе, называя нас массами. Даже народ слова и то было обидно. Все забывали, что мы просто люди. И люди с большой буквы. Подумайте, действительно ли вам нужны дети, либо семья, для того, чтобы быть счастливым? Может быть, вы просто в это верите? Очень часто люди выходят замуж, женятся, создают семьи, рожают детей, а то и под несколько детей. И оказывается, в западне, они в своей собственной ловушке. Они свято верили в то, что обретут счастье и покой, обретя семью и нарожая нескольких детишек. Потом приходит отрезвление, и я, конечно же, оговариваюсь. Не для каждого, но много подобных историй я в своей жизни слышал. Когда люди вдруг понимают, что сделали ошибку, либо вдруг понимают, что что-то пошло не так, и они не понимают, Почему счастье до сих пор к ним не пришло либо не вернулось? Это поразительно, но я утверждаю, что не каждому человеку нужна семья и не каждому необходимо заводить в семье детей. Бывают случаи, когда муж и жена живут счастливо долгие годы, абсолютно осознав, что им не нужны дети. Не стоит их осуждать, это их личный выбор. Его нужно уважать, нужно понять. И в этом есть определенный смысл и определенная изюминка. Не буду я об этом говорить более плотно, но если люди сделали такой выбор им уютно, и они счастливы вдвоем, да будет так. Существуют люди, для которых, напротив, нужны лишь дети. Многие из вас встречали своей жизни матери-одиночек. По тем или иным причинам они оставались одни. Но некоторая часть из этих женщин чувствуют себя счастливыми. Они даже рады, что у них нет мужчины рядом. Некоторые говорят, а зачем они мне нужны, я все умею сама. Он лишь мне мешает, он лишь мне указывает, как жить по его собственным правилам, которые сам он соблюдать не готов. Если мужчины мы и нужны, то встречаются они, как правило, с мужчинами женатыми, либо свободными, называя их любовниками. Они не живут с ними постоянно, они лишь встречаются время от времени. И в этом тоже есть зерно разумного, их тоже можно понять. Есть другой тип людей, которым не нужен никто. Они свободны и счастливы одни. Нужно пообщаться, пожалуйста, звони, пиши, встречайся. Если нужны половые отношения без проблем, разве в наше время это сложно, это проблема? Конечно же нет. Они получают массу удовольствия от общения на работе, в социальных сетях, при встрече с друзьями, со знакомыми, соседями, и им этого достаточно. Возвращаясь в свою обитель, в свои дома и квартиры, и эти люди отдыхают. Отдыхают от нас. Отдыхают от таких, кем они являются сами. Даже отдыхают от себя. Находясь в полной пустоте и тишине, кто-то из нас скажет, Боже, какой ужас, как можно жить одному. Можно. И с какой-то точки зрения это замечательно, это превосходно, когда вы предоставлены самому себе. Вы как полная чаша наполнены собой счастьем, любовью. Им никто не нужен. Они сильны, невероятно сильнее нас. Они черпают счастье из себя, ни из друг с друга, ни из детей. Когда так легче, конечно же, черпать счастье. Из тех, кто находится рядом, мы аккумулируем энергию, передавая ее кому-то. И так делает каждый в семье. Мы друг друга поддерживаем, понимаем, прощаем, любим. Одному сложнее. И я уверен, что тот, кто счастлив один – это полубог. Это свободные, очень сильно волевые люди, которые поняли многое, а главное, не поняли, что счастьем являемся мы. Я призываю вас не делать поспешных выводов и не принимать судьбоносных решений сиюминутно, как только лишь представляется возможность выйти замуж, жениться, либо родить ребенка. Тут тоже действует очень важное, всем известное правило «семь раз отмерь, один раз отрежь». Задумайтесь, действительно принесет ли вам это счастье покой, умиротворение. Задумайтесь, действительно ли вам это нужно или это было продиктовано наставлениями родителей, родных и близких, соседей, знакомых, друзей, теми стереотипами и догмами общества, которыми оно наполнено, которыми мы питаемся изо дня в день, свято веря в то, что счастье – это дети, супруги, общество. Я бы хотел, чтобы вы задумались, действительно это то, что вам нужно? Обратите внимание на своих родных и близких, на соседей на знакомых, как живут они в семьях, как они относятся к своим детям. Подумайте, действительно ли вам это нужно, потянете ли вы это физически, морально, духовно и, конечно, материально, поскольку если вы будете жить в нищете, это сложно назвать абсолютным тотальным счастьем. Попробуйте временно пожить одни. Адаптируйтесь, присмотритесь к себе, прислушайтесь к тишине, найдите свой вкус одиночества и уединения. Подружитесь, помиритесь с собой, заведите дружбу с самим собой настолько, чтобы вы не скучали наедине с собой. Это самое важное, ибо я утверждаю, тот, кто скучает сам с собой, он скучать будет всегда, везде и со всеми. Счастьем являемся мы, но не люди и не вещи. И если так, нужны ли вам дети и семья в полном смысле слова, если вам хорошо и не одиноко, и так? Конечно же, я не призываю каждого отказываться от такого будущего, от такого настоящего, от такой жизни которую он хочет сам, либо которую ему навязало общество. У каждого свое счастье, у каждого свой выбор, у каждого своя правда, у каждого свои ценности. Не стоит воспринимать мои слова за безапелляционную истину в последней инстанции. Делайте выбор сами, но не единожды подумайте. И когда будете принимать решение, примите его осознанно. Помните, что счастьем являетесь вы и никто более. А дети и семья пусть будут чудесным дополнением к вашему личному счастью.